В этом месяце э, с Катей Асмус, которая является нашим э, корабликом. Нет, кораблик. Я хотела сказать механиком кораблей, а сказала корабликом. Че ты тебе сегодня, Катя? Значит, ты куда-то нас поведешь однозначно. Ты не туда, куда русский военный корабль. не не не Но я услышала не кораблик, а краблик, То есть это краб. крабик такой крабик. Крабик. Ой, хороший. Крабик Ружский это хорошо. Русский военный крабик. Куда <связать> пойдет? Да. А, друзья, ну, сейчас мы и выясним, что это будет. Кораблик, крабик, и вообще, что, что нас ждет. Будем пятница назад в этом месяце? Или, напротив, мы куда-то побежим вперед? Я вот, например, уже слышала, что этот месяц, Кать, этот месяц, наоборот, закладывает что-то хорошее, планы, и обязательно какие-то мысли, какие-то желания, которые давно не осуществлялись. Вот в мае месяце нужно их четко проговаривать, прорабатывать, и это закладка на будущее. Разве мои сомнения или наоборот, подтверди, пожалуйста, слово, механику нашего космического корабля Кати Асмос. Космического кораблика? Кораблика, кораблика. Слушай, сейчас выясним, почему, почему у меня это все пришло. Рановато началось. А, да? Должно было с 21 мая начаться, но у тебя что-то уже видишь, что-то... А, рановато. ну я готовлюсь, видишь. ретроградный Меркурий я... начнется только 21 мая. А да. чем это мне грозит? Ну вот, заговариваться, например, а, нет, у меня это, это в лучшем случае. Это у меня вообще на постоянной основе, я прям даже не переживаю что за Что касается, это. значит, я уже не знаю, кто тебе сказал, что надо загадывать желание, но мы сейчас попробуем найти зерно, жемчужину зерна в той самой куче, которую нам на самом деле, в которой мы сейчас все находимся. Но мы все равно пороемся и найдем эту жемчужинку, потому что без позитива, иначе как нам проживать -то эту жезу-то? Так, ну, вот. ну давай разбираться. Значит, я Знаю, кто там сказал, что надо срочно-срочно загадывать желания, а тем более иметь мысли, как ты выразилась. мысли, в общем, желательно иметь постоянно. А, ну, не, я имела в виду именно положительные, направленные. И положительные на... надо постоянно иметь. Нужно Несмотря на. Ну, не смотри, да, в я точно мы... на две недели раньше. торопился с Меркурием. Вот, в общем, короче говоря, возвращаясь к жемчужинкам, Давайте искать жемчужинки, потому что у нас действительно, на самом деле, ситуация ну ну ну, ну, ну, ну в общем прям да прям ну, в общем не очень ситуация. Да, но давайте искать жемчужинки. Значит, почему? Можно сконцентрироваться на желаниях и на каких конкретно, да? Поскольку наш период Тельца идет, да, Телец у нас под Венерой находится. Вот. А близнецы начнутся, соответственно, только как бы в 21-го. А, ретроградный Меркурий чуть пораньше начнется. Близнецы начнутся 21-го. Ты я чуть-чуть перепутал, тоже видишь, у меня уже западает. А микрон дает свое, как бы мозги немножко поджарились в очередной. Третий ковид я словила. Три. Я ветеран ковида, у меня уже как бы все ковиды, все виды ковидов во мне есть. То есть мной уже можно Но если положительно момент, адаптировалась к ковиду, теперь тебе точно ни, никакие штаммы уже не страшны. Так, под, однозначно... Подожди, они же все время их изобретают новые, вбрасывают, Нет, ну, вбрасывают. По, после я, это, трижды номинированной ветеран ковидного да. движения. Мне кажется, да. тебе никакой штам ну, уже не грозит. по мозгам дает очень плохо. Ну, просто уже полтора месяца прошло, честно говоря, до сих пор бренд фок Вот, в общем, короче говоря, Поскольку ретроградный Меркурий таки у нас начнется во второй половине мая, а близнецы начнутся в конце мая, да, так скажем. Вот, поэтому мы уже близки к этой ретроградности. И да, что плохо? Ну, вначале что хорошо? Сейчас у нас еще пока телец идет, да? Телец он под Венерой. У кого, как говорится, Венера хорошая в гороскопе? Ну, определить можно даже без гороскопа. То есть, например, если у человека... Неплохое материальное положение Даже не в плане денег, финансов А в плане комфортабельности жизни да? Это не, не обязательно твои деньги Ты можешь пользоваться чьими-то Вот Венера, она дает Это женская энергия, одна из основных Которая дает пользоваться Благами мира Через что угодно Не зарабатывая это самому вот, то есть такой в хорошем смысле содержанка у мироздания. То есть если у тебя или у кого-то да, приходят блага каким-то образом, кроме работы как работы, то это говорит о том, что Венеру ты, ты у человека сильна и хороша. Если у человека, наоборот, уходят блага, независимо, несмотря на то, что он вот прям там пашет-припашет и вообще там делает все, чтобы пытается сохранить, а у него утекает, ну, значит, мы говорим, что энергия Венеры у этого человека неблагоприятна. Дело в том, что Венера является представителем Дэви Лакшми, богини процветания, удачи, благосостояния, красоты и здоровья на Земле, на нашей Земле, где мы здесь живем. Венера Представитель. Соответственно, если у нас нет благословения, если у нас нет блессинг Дэви Лакшми, ну так может быть, мы в прошлых жизнях что-то там так прокосячили, mm -hmm. что удачу свою потеряли. Там есть множество правил, почему мы ее теряем, и как ее а, поднимать обратно, это называется, как накапливать благочестие, да, или как терять благочестие, куча там, ну, то есть мы знаем как. Вот, но если мы уже натеряли в прошлой жизни много-много, и в эту жизнь мы выходим, то есть как бы дома гороскопа, 12 домов, это как бы 12 банковских карточек. И ты в какой-то выходишь с деньгами, да, с энергией, в какой-то выходишь по нулям, а в какой-то выходишь с минусом. А как накапливать? А, не и, а когда в минусе еще и тебе все время. Там твои любимые грабли. Естественно, ты все время получаешь эти удары. Ты процентов чаще всего реагируешь на удары неверно. И еще понижаешь, понижаешь, понижаешь. То есть смысл в том, что ты должен как-то узнать об этом, да, для чего нам гороскоп. Самое простое узнать об этом это сделать гороскоп. да? Тогда тебе дали руководство. Если нет, знаете, как говорится, веды говорят, есть путь знаний, есть путь страданий. Ну, так, допустим, гороскоп ⁇ это путь знаний. Изучение ведических можешь, Можно не делать гороскоп, можно просто потратить 1500 часов на изучение правил мироздания, самому проанализировать, себе сделать анализ, да, все это. Ты можешь, да, тоже. Это тоже путь знаний. А есть путь страданий. А когда ты ничего не делаешь, а просто все время сталкиваешься с этими препятствиями, реагируешь на них неправильно, значит, ты точно страдаешь, когда ты реагируешь неправильно. Ну и как бы таким образом, так или иначе, получаешь какой-то урок, и рано или поздно ты извлечешь какой-то урок. Вопрос только, извлечешь ли, сможешь ли воспользоваться результатом, потому что, извлекая урок, мы часто озлобляемся. А этот мы точно провалили, тогда мы пошли на банкротство в этой зоне. Если мы в этой зоне озлобились, мы пошли на банкротство. А чаще всего бывает очень смешная ситуация. Человек в этой зоне настолько слеп, где у него неудача, что он не идет к специалисту. Он никому не верит, или ему жалко денег, или он не верит, что это поможет. Или есть вторичная выгода. Вот, например, говоря о Венере, возвращаясь к Венере, вторичная выгода... Можно, допустим, прокачать свою денежную энергию, финансовую именно, чисто финансовые деньги, как деньги на да Меркурий энергия, а энергия Лакшми благополучие. То есть я могу вообще не зарабатывать, я могу просто пользоваться, мне будут сами люди приносить, они будут мне делать такие услуги, что я вообще нифига не буду делать. Так тоже очень часто мы знаем биографии таких людей, это нормально. Особенно для женщины. Это нормально вообще-то. Это нас сейчас учат, по мужской системе жить, социум, да? Типа пошите бабы, вот штанги поднимать. Я каждый день клиентов отговариваю штанги поднимать. Это убийство. Это убийство Подожди, женщины. Кать, ты сейчас говоришь прям в каком-то таком гиперболизированном <говорит> образе или прям конкретно, в конкретном конкретно. вот, действительно физич от, отзываешь женщин от Отзываю. физической нагрузки? Я бы палкой бы приходила в зал и палкой бы прямо выговорила. Гонял, так, же самоубийство. Мне просто жалко. Подожди, подожди. Ну, давай, ну, кроме там физической нагрузки, это мы вообще понимаем. физическая нагрузка нужна, я говорю, конкретно нет, нет, нет, я по я мужской я имею в виду системе. вот такая именно, да, по мужской системе. Нет, то есть нельзя. поднять не гантельки по, по паунду, по два, а именно что? поднимать... А потому что с Ватхисхана рушится женская чакра, которая желтая, которая оранжевая чакра, вторая снизу, отвечающая за творчество, за благосостояние. Это как раз те самые женские половые органы, там, и в детрождении творческий процесс, ну, в общем, короче, то это, можно... отдельная тема. Мы да, это отдельная тема. Да, это отдельная тема, но чтобы мы пояснили, туда. да, и чтобы правильно мы тебя все понимали. Да. То есть, грубо говоря, если э, это все происходит с женщиной, то, скорее всего, что она обречена на, во-первых, одиночество, на отсутствие мужчины, раз. Во-вторых, на э, то, что э, с деторождением. Будет. Ну, молодым либо... девочкам, ну, я бы не понимаю, с возрастом, ну, такие, как бы. Сейчас мы в анатомию пошли вместо астрологии. Но с возрастом будет опущение. Так это же все с возрастом будет опущение внутренности. Причем <гум> очень рано. У женщины и так этому подняли. Нет, подожди, а если Потому женщины, которые молчат. уже уже с детьми, которые уже не планируют, э, для них это тоже. Э, ну, конечно, ты же переформатируешь свою энергию на мужской тип. <гум> а как ты думаешь, Катя, а почему они к этому стремятся? Почему это вот социум... сейчас? Да. Конечно, конечно. Будь сильный, будь первый. Пошли мужиков куда подальше. Вот эти все феминистические движения. Сама вкручивая лампочку. Сама вкручивая я. Жена сейчас уже как бы раньше был муж на час, да, там надо вкрутить. Жена на час. О, май гаш. Боже мой. А, ну это муж вкрутил, прибил, а жена это пришла и приняла. Нет, ты нанимаешь женщину, а не мужчину, чтобы она тебе крутила гайки. Ну, короче. Ну, в общем. Ну то есть возвращаемся это... к астрологии. Лучше вернемся к астрологии. Я бы в эти дебри сейчас даже и не поехал, потому что это целая такая а большая с тобой всегда так. Тема. Одну тему как... берешь, другую. Так помните в сказке одну ягодку беру, другую там в лукошко кладу. Так у нас с Катей одну тему берем, другую прихватываем про третью уже возникает вопрос. А фрактал, все же связано, мы все сделаны из одних тех же молекул. Этот стол и мы и как бы люди в это не верят. Уж как-то я могу быть как этот стол. Да ты тоже сам вообще не вопрос, просто оживленная энергия, или оживленная материя или неоживленная материя. Вот, вернемся к Венере, да, к Дэви Лакшми, все-таки, поскольку женщина провайдер энергии Дэви Лакшми, мужчины ее провайдуют тоже, но не только у тех, у кого сильная Венера, вот, а мы их часто видим в роли дизайнеров, там, фэшн, каких-то звезд, артистов, вот, мужчины, у которых сильная Венера, они все в арте, 100%, они там и они там Звезды. Они там звезды. Вот. А женщина отучают провайдать эту энергию. Это очень плохо. Соответственно, возвращаясь к желаниям, да, то есть, почему надо прописывать желания в период Венера, в период Тельца и какие, да, конкретно? Дело в том, что Венера же у нас есть под Венерой еще Весы, это совершенно другой знак. А Телец это конкретно мой дом, моя крепость, мой уют, мой комфорт, мои там шмоточки, мои там глазки, волоски, там мой лобик, мой ротик, мои ноготочки, мое спа, мою лакшери, мои там брю все, все, вот это вот, это телец, то есть ну, теленок, это бычок такой вот в стойле, мое стоило, попробуй зайди, на рога подниму, вот, поэтому в этот период очень хорошо для себя планировать, и не только планировать, телец конкретно, это весы там, они будут планировать, и потом сомневаться, а потом нельзя отказываться, телец конкретно, вижу цель, не вижу препятствий, не дай бог, кто-то на пути встал, как красная тряпка, подниму, значит, на рога и выкину, Тут нужна сконцентрация, действительно прописать свои планы в конкретных материалистичных целях. Вот тупо материализм, никакой философии, только то, что я могу достичь. Там, это может быть э, карьерный рост, какой то позицию поменять, но не, не, там, не, не с, из э, разнорабочего в директора, а там из такого менеджера в такого менеджера. Да? Ступеньки реальные, телец реальность. Значит, там хочу вот сейчас хорошее время покупать шмотки, какие-то свои драгоценности, украшения, что-то делать в косметологии, что-то делать для себя, там, э, хороший спорт, ништанга, для улучшения тела там те же кто что любит там вот. Танцы, вот. танцы только танцы, вчера моя девочки, близкая танцы. приятельница сказала тебе пора на йогу йога. И я сказала нет нет а вот видишь правдиво да да да вообще женские женские занятия это танцы но йога тоже конечно но только не та йога которую извиняюсь конечно сейчас меня там все будут проклинать владельцы этих залов где вот этих больших залах это йога в бане или йога на скорость это вообще не йога Йога, это йога на скорость? да да очень часто значит йога дается с такой скоростью что там люди просто падают на костях там выползают сердечными приступами это же это это это не йога вообще это не йога, это какая-то там какая-то акробатика, которую там, во-первых, надо смотреть, подходит ли тебе вообще этот левел. Если ты приходишь, не каждый день не тренируешься, ты это не потянешь, у тебя просто может сердцем плохо быть. Все это очень опасно. Вот, йога ⁇ это достаточно медленные растяжки, причем совершенно четко осмысленные эти асаны, что там они значат. Каждая из них значит либо какое-то качество природы, либо какое-то качество животного, которое ты должен себя развить, чтобы изменить свое, свое как бы внутреннее состояние и таким образом изменить свой характер, таким образом изменить свои поступки, таким образом изменить свою жизнь. Может быть, йога настоящая. Йога как бы, в принципе, путь к божественному самосознанию. Если мы делаем что-то просто просто так, да, то это не йога. Вот, поэтому танцы для девочек, ну, прям вообще. Вот то, это, что то, что доктор прописал. Надо, да, берем танцуем. период тельца, предлагают танцы, бежим на танцы. Так э, давайте прервемся, я сделаю музыку погромче да. и потанцуем. И потанцуем, да, да, да. Ну, или сразу после эфира. Конечно. Вот, поэтому, да, прописывать желания. Вопрос, какие желания? Да, мы конкретно прописываем для благосостояния, для улучшения, можно там делать какие-то деньги, нежные практики в этот период, можно очень хорошо заниматься благоустройством дома, да, кто-то, может быть, там, покупает сейчас благо благополучный, как бы, период для покупки, да, для оформления сделки, для подбора дома, для, там, ремонта, благоустройства, не знаю, там, садики, поленки, лужайки, и очень хорошее время для творчества, прекрасное время, опять же, в том числе, а женское творчество, оно целебно, а Но ну, а вообще вся, вся семья, на самом деле, все, почему социум выкидывает женщину из женских энергий, чтобы ослабить весь социум. Почему? Потому что вся семья сидит в женском биополе, и насколько женщина плохо себя чувствует, настолько плохо чувствует себя ее семья. Все сидят, вся семья находится внутри этого биополя, они оттуда питаются, это как вот плацента и пуповина. Все, кто находится в семье, они питаются от этой женщины. Если женщина не прокачивает женскую энергию, то им не, нечем питаться. И там начинается бесконечная рихтовка, все пытаются завоевать какое-то место в семье. Да? А что там делить? Это же семья, мы же должны как бы как команда работать. Откуда же берется такая история, когда в семье вот это вот раздирается первенство на мелкий винегрет? Ну, это как бы это ненормальная позиция в семье. Однако нам ее все время навязывают. Будьте первым, будьте лучшим, будьте главным. И каждый. Сидит в семье 5 человек. И каждый это слушает. 24 4 на 7. Ребят, это команда. там Каждый должен свое место иметь и знать, в чем он лучший. Это только женщина может провайдать, а чтобы она была разумной и понимала это, она должна хотя бы стать обратно женщиной, а не стать вот этим роботом, который пашет на какого-то там корпоративного дядю, на какую-то систему или на какие-то налоги, чтобы платить или какую-то, чтобы... Она автомат, у нее нет уже энергии. Что она может дать? И значит, вся ее семья голодная, она сама голодная. Они энергетически пусты. Они как бы умирают от жажды, в этой, этой, от голодной жажды в этой пустыне энергетической. Вот, это очень страшная позиция, потому что от этого ослабляется весь социум. Кому это выгодно, не будем даже сейчас обсуждать. Я Иначе бы даже сказала, мы уже все знаем, да. Иначе начнем. Вот, поэтому как бы, ну и понятно, что логичный вопрос, а как же мне быть, когда на меня вот прямо давит эти финансовые позиции? Ну как вот, опять же, очень часто с клиентами каждый день практически разбираем такие вещи. Оказывается, что у нас взрослые люди элементарно не знают, правил бюджетирования. Просто нас этому не учили никогда. А здесь этому в школе учат, но они все равно не знают, что интересно, потому что их учили, что будет какой-то супервайзер этим заниматься, они ему будут платить. Но это не нормально, это ты не прокачиваешь денежную энергию. Элементарно разобраться в своем кошельке и честно посмотреть, что я вообще-то могу себе позволить и убрать что-то, что не могу. Независимо от того, что социум на меня давит, что ты, ты не человек, если у тебя нету там стать вообще? А где моя самодостаточность? А где здесь я? Если вот этот предмет, ну, неважно, что это, там, яхта или, там, шуба. Для каждого это свое. Для кого-то, там, маленькая, хотя бы своя квартира, а не рента. Для кого-то это, там, не, не не квартира, а, там, дом большой. Ну, у каждого свой костыль. Но это костыль. Но это же костыль. Для кого-то это, там, обязательно, там, юбилей пластической операции, чтобы у меня там каждый год была пластика, а ее надо каждый, и все больше, больше, а потом же все равно время берет свое, и ты уже, да, то есть это, это костыль, это все костыли. И сколько у меня костылей, настолько я слабее. Я убираю костыли, но я убираю их через боль, да, мне больно оторвать, потому что я его выкидываю, а у меня нет, нет, нет, нет этой ноги, а я тут должен ее отрастить, то есть я уверен, что я и так достоин жить в этом мире, если у меня нету, ну, сами подставьте, да, что там, не знаю, брюликов, там, вагон или там, ну, не знаю, там, яхты, да? допустим. У каждого это свое. У кого-то это маленькая позиция, у кого-то большая. Вот, поэтому во время, но при, как раз во время, когда идет у нас период Тельца, например, мы всегда можем думать на повышение. Но ведь не просто думать, сидеть и там... Брюлик, упади. Не упал. Ну оскорбление, то есть все, ничего не получается, мечты не сбываются, ну, все равно ничего не выйдет, да, ну, да как-то я должна этого брюлика достигнуть, да, я беру э, программу целеполагания элементарную, которая, опять же, что удивительно, ну, у нас, нас этому не учили, это надо учить, я всем клиентам даю всегда, программа целеполагания, я прописываю, как я получу этот брюлик, и даже несколько вариантов, да, то мне его либо подарят, либо я его заработаю, куплю, либо я там в наследству получу, либо я там трата та Все варианты. Я, если его хочу, его получу. Но до этого я должна взять. А нужен ли он мне на самом деле-то? А для этого фильтр желаний. Нужен ли он мне? Или это социум мне диктует? Без брюлика ты ноль. А -а -а -а. Я на пляж без брюлика иду. Ну, позовищу. Стыдно. Все скажут. Вот, короче, неважно, гипотетический брюлик, кстати, брюлики это хорошо, это венерианский камень, но опять же там есть правила, я кстати, почти никогда не даю, как у по методу гармонизации камней, почти никогда не даю, потому что там 100-500 правил, это надо отдельно проговаривать и прописывать. Для каждого человека, если он будет носить камень, и он ему по гороскопу не годится, то у, у него будет очень сильно ухудшаться жизнь. Камни очень сильный инструмент, очень. Поэтому бездумное ношение камней. Например, хотите пару, никогда не носите изумруда. Изумруды, изумруды меркурианский знак. Он бизнес делает, а он бесполый Меркурий, он тебе пару не поднедаст. То есть, когда мы заглядываем в гороскоп и просто видим, да, что изумруд нам, скажем, по гороскопу подходит, но при этом еще важно учитывать, что он подходит э, тебе для, для какой-то определенной да, ветви когда? или направления. Есть правило «когда». Ведь раньше даже просто в обычных светских правилах вообще-то прописывали, куда и, и брюлики носили только вечером. Как вы думаете, почему? Брюлик – это как раз привлечение партнера, это Венера, давилакшми. Вечером шли «куда»? На балы, на светские рауды. Для чего? Для того, чтобы познакомиться. Совершенно конкретно никто не скрывал цель. Там знакомиться. Вот это для знакомств. Одним, другие дела. Соответственно, там другие камни были. Четко было, как бы правила очень четкие были, как это делать. Поэтому, значит, сейчас вот у нас еще осталось немножко времени для того, чтобы прописать все желания конкретно, совершенно для себя, для любимых. Вот все, я мне мое, я часто даю клиентам такое, как бы, какие плакатики писать над компьютером, да, очень там, например, очень часто, можно, мне можно, я достойна, я мне мое, это для тех, у кого эльфийские, есть у нас два стиля поведения, эльфы и гномы, эльфы все распыляют, гномы все зажимают, а нам все-таки нужен баланс. Так. Вот. Ну и как бы вот про пилот. Да, да. Что, что касается, что касается будущего грядущего близнеца, то к сожалению, тут очень будет не очень благоприятная позиция, потому что он совпадает с ретроградностью Меркурия. И вместо дипломатических договоренностей, на которые мы, между прочим, надеемся и в большой политике, в том числе, да, потому что там на самом деле не очень благоприятный прогноз, и, период Меркурия, дипломатическая договоренность, ну, вряд ли произойдет, а для нас, как бы, в конкретных своих вот делах и планах, нужно быть очень внимательным, чтобы не обманули, чтобы мы сами не сделали ошибки в документах, чтобы мы не там, не, лучше никаких документальных дел не затевать, если есть хоть такая возможность, да, лучше переждать, и, дом ну, перепроверять по 150, у кого работа с документами связана, деваться некуда, да, ну, проверяем по 100-500 раз, ничего не пойдешь, и готовы к тому, что все равно может случиться ошибка. Главное не злиться, а мы ж злимся, ну злит. Вообще-то злит, да? Ты там пахал, ты столько сделал, и раз, и оно все слетит mm -hmm, Да, вот недавно кто-то. Да. Ну, хорошо, с другой стороны, если мы уже это знаем немножко наперед, что это случится все равно, даже если и разозлишься, эта злость, она как-то реально в разы уменьшается. Упрежден вооружен. Да. Друзья, это были полезные астрологические рекомендации от Кати Асмус. Катя, если ты хочешь еще поздравить наших радиослушателей, с предстоящим праздником делай это прямо сейчас с удовольствием поздравлю у нас же как бы мамин день да это то что называется святое а мам надо поздравлять всеми возможными способами да а желательно в зоне VIP лакшери им предоставлять какое-то такое удовольствие, но что важно, не брать из головы, я думаю, что моей маме понравится то-то, надо, наверное, лучше спросить маму, что ей понравится, потому что ей, может быть, брюлик уже и не нужен, вот в как бы в том там положении или состоянии, в котором она находится. Может, у нее уже вагон этих брюликов, еще один, ну, вас уже не порадует. А, допустим, она хочет там ну, путешествие или что, круиз там хочет, да, или наоборот, может быть, она хочет дома посидеть. Вы ее хотите в ресторан, она хочет с вами дома посидеть и поболтать. То есть, чтобы сделать подарок, надо лучше соотнестись с тем, кому мы делаем подарок, потому что как бы список склад ненужных подарков у нас с вами у всех есть. Есть хитрый ход, что да, их таки можно передаривать, не волнуйтесь, их можно даже продавать, потому что это та энергия, которая вас эм, истощает, ненужный подарок, а кого-то она, эта энергия, наоборот, наполнит, поэтому мы таким образом, нет ничего в этом плохого, это ложное утверждение, что подарки не надо передать, можно, вот, но чтобы сделать хороший подарок, чтобы себя человек и порадовать и как бы человек порадовался и вам отдал энергию радости, Лучше поинтересоваться, что он любит. Кать, обязательно интересуемся, что любишь ты, но сейчас просто хочу поздравить тебя с наступающим праздником Днем Мамы, и пусть твоя дочь радует тебя, будет предметом гордости твоей. Ну и всегда обменивайтесь подарками, которые близки вам по духу, по сердцу. Спасибо, дорогие. Я очень удачливая мама и очень всегда благодарна Вселенной за прекрасную Субтитры